Коллеги, Добрый день! Начинаем пресс-конференцию на тему ущемления ювелирного бизнеса в Харькове. Сегодня наши спикеры Елена Маслова, директор Резона Харьков, Виталий Веленко, директор компании Аквамарин, Василий Гирки, ювелирная компания Юмикс, Максим Бабий, ювелирная компания Лазурит и Михаил Копцев, народный депутат э, Украины. Наши спикеры подробнее расскажут о сложившейся ситуации. Виталий, начнем с вас. Здравств... А, ой, простите, да, Елена с вас, пожалуйста, расскажите подробнее о том, что случилось. Здравствуйте. Вот, Здравствуйте. У нас получилась такая ситуация интересная. Мы работаем 12 лет уже на этом рынке украшения серебра. И всегда все было в порядке, все клиенты довольны. Потом, получается, 9 февраля такая история, что якобы был молодой человек, который купил в каком-то магазине кольцо за 180 гривен. Оно у него потемнело, он пошел в прокуратуру с этим кольцом. Прокуратура, то есть он пришел туда 28 сентября, 29, ой, сентября, января, 29 января сделали экспертизу о том, что это якобы не серебро делали в пробирном надзоре 3 февраля суд дал ухвалу и 9 февраля с этой ухвалой кольцо 180 гривен с этой ухвалой изымают у предпринимателя с которым мы работаем ну просто по договору он выкупает товар изымают у нее товар в торгом центре космос и еще по одному адресу который ошибочно был указан в ухвале якобы как наш каштановая 29 едут автобусы два автобуса с правоохранителями, которые вооруженные, то есть они туда вламываются, и тоже ищут там нас. Нас не нашли, потому что мы в этот момент меняли юридический адрес, то есть такое вот смешное совпадение, то есть мы с одного места, где были, уехали, а на другом месте просто еще этого не было в реестре. После этого получается, что опять-таки за вот эти 180 гривен у человека, вот у предпринимателя, который потом обращался к Михаилу Валентиновичу, изъяли товара примерно на 60 тысяч гривен и сказали, что если куда-то будете обращаться, мы изымем еще больше. Вот. Э, много очень было всего смешного здесь, где ухвала. То есть там, например, суд говорит о том, что серебро не темнеет, как драгоценный металл, хотя серебро темнеет. Или, допустим, то, что они изъяли кольцо массой полтора грамма, а на экспертизу отнесли массу 0,97 грамма. Ну, много таких совпадений. Мы писали об этом на Фейсбуке, то есть мы, в принципе, освещали эту ситуацию. Основное, что в этой схеме? То есть по такой схеме, то есть получается ухвала, и потом приходят. То есть У них задача какая? Любым путем попасть на предприятие. Потом парализуется работа предприятия, то есть ну, арестовываются там изделия или закрываются какие-то цеха определенные, и после этого уже люди начинают договариваться. То есть схема эта в Харькове работает очень давно, то есть в этом году это просто мы попали в начало, хотя по непроверенной информации уже есть люди, которые за это заплатили большие деньги. Экспертизу делали не по одному изделию, то есть там много изделий было. Поэтому ждем, где еще у нас всплывут некачественные изделия. Что особенно обидно, почему мы возмутились, то есть если бы нам инкриминировали какие-то вещи, там я не знаю, там, более серьезные, но качество – это то, чем мы всегда отличались. То есть Аризона – это то есть качество основное, и все потребители, в принципе, это знают. То есть нас обвинили по 190-й статье, часть первая – это ну, то есть мошенничество, что мы человека обманули. Потом, когда мы начали искать, кто этот заявитель – у заявителя ВКонтакте все друзья университет внутренних дел. Ну, в общем-то, я... Дальше это мои предположения, я пока озвучивать не хочу, потому что наше дело еще не закрыто на сегодняшний момент. Изделия, которые изъяли, они сейчас на экспертизе, то есть, как бы, я понимаю, что там результат может быть пока любой. Поэтому вот та часть, которую я могу рассказать. То есть, к нам они не попали исключительно, потому что вот они ошиблись адресом. Спасибо, Виталий Виленко, пожалуйста, вам слово. А, ну, в отношении своего, своей ситуации я могу сказать, что у меня она немного другая. Я в отличие от елены у меня дело уже закрыто как три года и у меня идет обратная реакция по отношению к правоохранительным органам я сужусь с ними возбудил против работников бхсс или как они там называются все время я... ну защиту экономики да я не успеваю следить изменения вот я против них возбуждено ну, внесно в единый реестр дело по превышению служебных полномочий и точно так же было парализовано мое предприятие ну, правда, схема была чуть-чуть другая не по поводу экспертизы какого-то кольца, а экспертная оценка какого-то эксперта, бухгалтера, который потом, как выяснилось, не, не является не аккредитованным экспертом и, в принципе, даже бухгалтером уже не работает. Работал когда-то в этом же БХСС области в отделе каким-то бухгалтером. Вот. И точно так же в этой системе, ну, по такой же схеме была парализована работа моего предприятия. На две недели изъяты все документы, вывели вся компьютерная техника конечно я ее там в течение пяти рабочих дней мы его вернули по постановлению суда обратно но тем не менее ничего в принципе практически не изменилось и дело против этих правоохранителей мы прекращали наверное ну 6 или семь раз я обжаловал это в суде и оно до сих пор как бы расследуется и мне пишут вот тоже благодаря Михаилу Валентиновичу он направлял и запрос в генпрокуратуру но пока на самом-то деле все все равно на том же месте как и есть, то есть никто решение по, о поводу ответственности правоохранительных органов в данном направлении никто к сожалению не принимает и взять на себя ответственность сказать что дальше таких прецедентов не будет, наверное вряд ли кто-то сможет поэтому в связи с этим мы хотим, хотели бы ну какой-то группа людей обратиться к общественности и защитить каким-то образом наши интересы, как обычных предпринимателей и владельцев среднего, мелкого бизнеса, которые, наверное, являются самыми серьезными налогоплательщиками в нашей стране. Спасибо, ну, спасибо Василий. Вам слово. Включайте микрофон да, к себе, поворачивайте. Да. Добрый день. Ну, я пришел сюда для того, чтобы поддержать своих коллег и... Ребят, которые столкнулись с этой проблемой, И просто сама сам, самая серьезная ситуация, мы первый раз столкнулись для того, чтобы так, э, э, в Украине или в Харькове начинается порочивание э, торговых марок, или люди э, десятилетиями добивались качество предприятия, да, для того, чтобы люди доверяли и покупали ту или иную э, компанию в виде изделий. Э, также и мы, может быть, столкнемся с таким. Вот я солидарен с Еленой, дай Бог, чтобы это, на этом и закончилось mm -hmm. Спасибо. А, Максим Бабий. Здравствуйте. Да, ну, э, со, со слов Василия, то, что мы годами нарабатываем репутацию, боремся за качество, и в такое нелегкое время для нашей страны мы являемся отраслью, которая имеет сотню или даже больше тысяч рабочих мест в нашей отрасли. Мы дорожим своим качеством, своим коллективом. И то, что происходит, не добавляет нам уверенности, оптимизма в завтрашнем дне, потому что я, у меня нет такого, наверное, такого, дай бог, опыта, как у Елены, как у Виталия. Но общение с правоохранительными органами происходит периодически. И это, как получается, для меня неизбежная часть моей работы. Вместо того, чтобы добиваться качественного производства, продажи, торговли, удовлетворять своих потребителей, мне приходится очень много времени тратить на то, чтобы в своей голове, в своих мыслях ну, думать о том, что вот сейчас происходит. Да? Ну, почему мы здесь собрались, вместо того, чтобы быть на своих предприятиях. Вот. И... Ну, выражаем, естественно, поддержку нашим коллегам и хотим, чтобы при помощи Михаила Валентиновича все-таки как-то о нас услышали и дали нам работать, а не заставляли нас решать какие-то вопросы. Угу. Вот, поэтому, в принципе, все, что говорится, это все понятно, я думаю, не только наша отрасль переживает такие моменты. Спасибо. Ну и Михаил Копцев, пожалуйста, со своей стороны прокомментируйте. Да, значит, по, по, по конкретному делу. Ко мне обратились после изъятия, после изъятия этих изделий, обратились частные предприниматели, которые изделия изъяли. Мне стало понятно, в каком, где находится, где проводится следствие, и кто процессуальный прокурор, и кто начальник этого прокурора. То есть, ну, как вы понимаете, понимая вообще абсурдность вообще саму абсурдность процесса, давайте поймем, мы 180 гривен ущерб там порядка 50 гривен, автобусы с вооруженными правоохранителями, катаются по городу, что-то арестовывают. Ну, поймите правильно, то есть это даже не абсурдно, это, знаете, как сюр какой-то непонятный. То есть, понимая эту ситуацию, то есть я, пришел, я пошел к прокурору, это прокурор Харьков, сейчас называют Харьков-5, по-моему, да? Вот, пятая прокуратура, то есть Бугаеву Андрею Николаевичу, вы знаете, ну, наверное, все-таки страна меняется, прокуроры там немножко меняются. Абсолютно приятный молодой человек, вдумчивый. Ну, на, на, на мои значит, рассказы он был э, немало удивлен, ознаком, быстро ознакомился с делом. Ну, я не могу решать за него или там, комментировать его действия, но я, ну, мне хотелось бы предп предполагать, я хотел бы в это верить, что ну, это дело закончится закрытием, потому что ну, абсурдность и сюрреализм понимают даже обычные люди, а не только прокуроры. Это то, что касается конкретного дела. То, что касается ювелирной отрасли в Харькове и вообще в Украине. Э, в Харькове находится порядка 200 средних и мелких предприятий, производящих золотые изделия. Сереб... Ну, серебряные и золотые. Серебряные и золотые изделия. Давайте поймем, что знаете, ну, защищать конечно, там, хлеб, защищать это всегда хорошо, но э, давайте поймем, что это ювелирная отрасль, кроме этих сумасшедших значит, изделий там, с камнями, бриллиантами и прочих дел, которые там, обычные люди себе позволить не могут. На самом деле ювелирная, ювелирная отрасль, это есть часть культуры нашего народа. Рождается маленький ребенок, всегда мы идем к нему Кристины, берем этот маленький крестик, там, граммовый, полуграммовый, там, полутораграммовый, который стоит не так дорого, и которые мы должны это сделать. Люди выходят, женятся, выходят замуж, одевают эти маленькие небольшие обручальные кольца, собственно, и, наверное, 199 предприятий из этих 200 этим делом и занимаются. Вот. Кроме того, то есть по оценкам, по оценкам, Ювелирного, ювелирного рынка в Украине вот этот вот, ну, вот этот бизнес от производства этих изделий до ее продажи дает работу порядка 120 тысячам да Поэтому если правоохранительные органы, милиционеры там и все, что рядом с этим находится, пытаются лишить куска хлеба этих людей, простите меня, там маленький золотой крестик для новорожденного, это совсем там не миллиарды, не бентли и не то, что э, принято связывать там с какими-то экстрадоходами, то это как минимум преступники, знаете, мародеры в это время, тогда, когда эти малые, при, малые и средние предприятия кормят не только себя, то есть но и дают, но и дают налоги. Поэтому я хотел э, бы предупредить э, работников областного БЭП, хотел бы там есть такой там Кафан, Фролов, Соломаха и прочее. То есть если... Э, по некоторым данным, есть, целое, есть целый список харьковских предприятий, на которых собирается делать подобные наезды. То есть я хотел их предупредить, что они будут иметь отношение прямо со мной. Мы будем выходить прямо сюда, в прицентры, в прес-центре, будем идти, там губернатора будем идти на парламентские, на парламентские трибуны, когда угодно, потому что вне зависимости от того, производит малый предприниматель там печет хлеб, булочки, производит котлеты или там крестики серебряные, и золотые для маленьких детей, да, это одинаковые люди, которые занимаются одинаковым бизнесом, которые одинаково кормят свои семьи и платят налоги. Спасибо большое. Спасибо. Давайте перейдем к вопросам, да, пожалуйста. Виктория Вашкевич, Телеколан Симон. Уточнение, то есть, я так понимаю, оштрафовали, ну, санкции наложили на партнера, у которого вы закупали изделие. Вот, лично ваше предприятие пострадало. И второй вопрос, собственно, разжути, вот телезрителям, в чем схема? То есть, приезжают, арестуют, Смотрите, первая часть... У нас комедийность ухвалы в том, что там были два раза указаны неправильные адреса. То есть ну, это подбор вообще, как открываются сейчас дела. То есть раньше, до начала следствия, надо было собрать какую-то информацию. Здесь в ухвале написаны наш, то есть это предприятие наше, но адреса не наши. Поэтому они изымали там, где увидели товар. То есть люди, которые покупают оптом, они просто, тем более ухвала была на обшу, ну вот изъяли. Это первая часть, то есть, ну, то есть мы просто случайно пролетели. Почему, собственно говоря, мы смогли об этом говорить? Потому что если бы у нас было бы парализовано предприятие, я не могу поклясться, что я бы не договаривалась. Потому что ну, в современном мире сейчас каждый рабочий день, он чего-то стоит. У производство? Мы производство, да, мы производство очень много лет. И опять-таки сумасшедшая репутация, то есть это могут подтвердить даже мои коллеги. То есть, ну, на сегодняшний момент я считаю, что у нас она безукоризненная. Это первая часть. А второй схема. А, схема, в чем схема, то есть то, что я сказала то есть смотрите, когда валивается, допустим опечатывают, отбирают, изымают компьютеры и прочее, то есть вы не можете работать, впереди 8 марта то есть у нас вот еще там неделька это когда вот называют, так называемый высокий сезон то есть когда надо много сделать, отгрузить заказы вы не можете работать, вы понимаете, что каждый день вы теряете кучу денег что вы делаете, вы договариваетесь то есть это и есть схема, то есть у них все составляется по принципу, главное влезть а потом дальше что-нибудь обязательно найдется. У них какие-то там представления свои, что надо искать. Вот. Опять-таки, почему мы смогли выйти и говорить об этом? Потому что мы работаем честно. У нас все люди оформлены, мы платим налоги, и я этого не боюсь. А статья против вашего, да? А статья, Господи, да, ухвала машины. именно на наше предприятие. То есть это просто побочно вот, э, пострадали другие люди, которые... Ну, им не повезло. А там, какая статья? А, там нет такие там просто у человека изъяли товар для экспертизы. То есть она тоже не может торговать перед 8 марта, у нее просто изъяли 96 единиц товара для экспертизы. Именно нашего производства. Спасибо, Спасибо. Спасибо. Спасибо. еще вопросы. Вот вы говорите 200 предприятий в Харьковской области. Да? А какое число из, вот, из этих 200 имело похожие проблемы? Знаете, вообще какая-то статистика есть по... Вот эта ситуация. Ну, я могу сказать, я честно говоря, ну, точно не могу сказать, какое конкретное число там имело подобные проблемы, но в течение определенного времени, вот Лена говорит, они там работают около 10 лет, мы там на, на рынке около 20 лет, то э, такие вопросы возникают. Э, от разных правоохранительных органов, и они возникают с определенной частотой. И те моменты, которые, вот Лена озвучивает, что они приходят и предъявляют подобные постановления на обыск, на изъятие, они являются абсолютно незаконными и, как практика, распадаются в прежде, если не в первом заседании суда, то даже не доходя до суда, а те же правоохранительные органы, которые более компетентны, в этом прекращают эти Значит, дела, не доводя их до суда. Но проблема, самое главное, не у Какого количества этих предприятий, мне кажется, возникают такие проблемы? А самая главная проблема, почему такая ситуация вообще в принципе возникает и почему ее допускают? Почему, допустим, ну вот Лена там, я не буду говорить неофициальные данные, но официально Лена э, является, наверное, первым предприятием в этом каком-то периоде, у которого произошла вот такая вот подобная проблема. Но я больше чем уверен, году. да, в этом году. Да. Ну у меня такая проблема произошла там три года назад. У меня была тоже Самая только была экономическая экспертиза, я же говорил, человека, который абсолютно некомпетентен, она незаконно. Но они возникают с определенной частотой. Мы хотим это предупредить, наверное, и хотим сделать так, чтобы этого не повторялось, может быть. Вот и и все. Люди боятся об этом говорить. Ну, давайте, да, да, конечно. Давайте я продолжу. Смотрите, тут на самом деле мы, мы же, когда перед пресс-конференцией проводили там небольшое совещание, мы решили говорить только о том, что мы точно знаем, для того, чтобы ну, не водить вам... Во не журналистов, не общественность. На самом деле на сегодняшний день там есть, там, у нас есть, э, как бы коллеги, у нас есть, у, как это сказать, у производителей есть коллеги, которые отказались сюда выходить, у, на которых был наезд и которые, так называется, решили этот вопрос. Они сказали, нет, мы не пойдем, потому что мы вопрос решили. Хорошо ли, плохо ли решили, ну вы поймите правильно, там же вопрос не в этих 50 или 180 гривнах состоит, которые изъяли, да, или даже не те же, там в 96 изделиях, там они, не знаю, там, по, по грамму по два обычно на этих лотках, которые продаются, это тоже там, там 10, 12, 15 тысяч гривен. Вопрос в том, что э, висящая ЕРДР, и что это значит? Это значит, что в любой момент по ухвале суда те же правоохранители, там два, три, четыре э, автобуса, или хотя бы один следователь с постановлением может зайти на предприятие, опечатать любую дверь, начиная с лодской, заканчивая э, э, ну, там, где происходит производство, и предприятие будет блокировано. Поэтому под это можно, они могут выбирать любое время. Поэтому деньги, которые вымогаются за это, не 50 гривен, и даже не вот эти штрафы, а вопросы за закрытие ЕРДР, это там не десятки тысяч долларов но это несколько там, тысяч долларов обычно это стандартная но, цена а, в зависимости ювелира это производители хлеба там, или там кто-то еще Вы сейчас сказали о том что есть ряд предпринимателей которые побоялись выйти и сказать о наездах да и сказали что как бы ну там порешали а цена этого порешания какая так я же вам говорю, цена по решению следующая. Закрытие уголовного дела, опять же, я, я не знаю, я, я не могу утверждать об этом точно, потому что я деньги не передавал. Закрытие, уголовное, они, с, с, с, ну, смотрите, закрытие уголовного дела от 5 до 15 тысяч долларов для того, чтобы из ЕРДР убрать, ну, закрыть его, вот, собрать бумажки, сказать, все, больше того нет. и там. Какие-то 10, 15, 20 тысяч гривен это потери на экспертизы, на товары и прочее, прочее. Поэтому вот считайте там, ну, в среднем где-то 10 тысяч долларов плюс-минус. Вы еще да, если пожалуйста. можно. В момент того, вот у меня, допустим, сейчас открытое уголовное производство в отношении сотрудников правоохранительных органов, так вот у меня на самом-то деле не изъяли ни одного изделия. У меня изъяли документацию и компьютеры, которые увезли, допустим, якобы передали на экспертизу. После того, как я 5, через пять дней их изъял, потом прошло еще неделя, когда я это все настроил, потому что у меня больше тысячи квадратных метров и электронная программа учета, серверы, то есть у меня пропал видеорегистратор, ну много, много о чем можно говорить. У меня за две недели отсутствие работы, у меня есть исковое заявление в суд, у меня ущерба больше чем на 190 тысяч гривен, это было три года назад, это больше 20 тысяч долларов за приостановлением работы моего предприятия. Мне у меня не надо ничего изымать, у меня есть работники, которые получают зарплату, и им все равно, ходят они на работу или не ходят, я им должен заплатить заработную плату, поэтому э, это тоже очень серьезный ущерб. Для предприятия независимости от решения или не решения я думаю это так будет. михаил тут еще такой вопрос у меня возникает почему вы занимаетесь этим скажите но ну, ну, я народный депутат украины на самом деле у меня подобных вопросов которые возникают, у меня там каждую неделю там 5 6 Организации частных лиц обращается с целью, с целью тем, чтобы я им помог защитить их интересы. В данном случае, когда ко мне обратились, ребята обратились, я понял, что 200 предприятий в Харькове. И знаете, мы же говорили, э -э -э, так список же начался. Я говорю, а, Аризона, это же на букву А, предупредите своих ребят уже на букву Б, это будет следующий. Мы поняли, для того, чтобы превентивно бороться с этими процессами, то есть мы решили созвать, созвать этот, э, эту пресс-конференцию, предупредить правоохранитель, чтобы они так себя больше не вели. А так у меня это обычная работа, как народного депутата. Да, пожалуйста, сейчас еще вопрос. Привычка да. Да. Олег, аналитик Юэй. Скажите, Михаил, вы борец с коррупцией известный в Харькове и за пределами. Вот. Судя по всему, наверное, поэтому к вам и обратились. Вопрос к вам. Вы сообщили первый вопрос о списке, который якобы существует в, органах, в правоохранительных органах. Список вы сообщили и предупреждали. Именно правоохранители, которые вы думаете или предполагаете, задействованы в этой схеме правоохранителей по проверкам и так называемому беспределу по ювелирной отрасли. И второй вопрос. Мы уже услышали и Виталия, и Елена обмолвилась о том, что возможно бы решала вопрос... Там было сказано, что решили вопрос. То есть предприниматели ювелирной отрасли, это закрытая такая группа людей, они никогда не на слуху, это за наше время, сколько их таких случаев было. Единицы, когда люди выходят и о чем-то общаются, чем общаются. Вы мне скажите, дальнейший ход тех... Сигналов назовем так вашей информации, которая стала известна, что люди решают вопросы с правоохранителями. Будете ли вы добиваться и доводить до конца? Чтобы мышление как у предпринимателей, так и у коррупционеров поменялось. И каждый понес свою ответственность: как даватель, так и получатель взятки. Спасибо. Ну, честно говоря, вопрос: про список я не понял. Вы сказали, что есть список, а вы предупреждали правоохранители, что будете а, нет, нет. Нет, есть нет, список. Не-не, не так, нет, не так. Мы, мы, мы знаем, что в Харьковской области мне сообщили, что есть порядка 200 предприятий. И на, как бы на совещании тогда, когда обсуждали, как бороться с этим беспределом, прозвучала информация о том, что есть список предприятий, на которые собираются наезжать. Да, и, и есть предприятия, на которых наехали. Так вот. Если такой список существует, я же его не видел, да, я говорю, если такой список существует, то я предупреждаю, что мы будем этим заниматься. И всех предпринимателей, которые ювелиров, не ювелиров, да нас очень ювелиров, милости просим: с УСКА 56, мы работаем кругло, как это, 7, 7 дней в неделю, с 9 до 5, просим обращаться и будем защищать всеми возможными методами. И второй вопрос по. Это, как мы услышали, что люди решают в этой а, отрасли, да. кто отказывается, все равно как бы получить что... на сотрудничество. Наверное, либо непомерные суммы. Не, либо не, не ну, умысел на не, не, Елена просто очень подошла принципиально к этому вопросу, то есть, и, ну, а как, а как мне, как мне, поступать, как не помочь, не помочь человеку, который поступает принципиально в законодательном поле, и поэтому, то есть, я говорю, я приложу все усилия, которые возможны, поэтому я говорю, там не только ювелиров, там не только Елена, я приглашаю, я приглашаю всех предпринимателей, у кого ну, внимание, которые платят налоги обращаться, и мы готовы защищать. Потому что если, знаете, там у нас есть одна организация, я называю его там частные предприниматели за неуплату налогов, да, то есть типа, давайте, чтобы нам все разрешили, и мы будем что-нибудь делать, а потом когда-нибудь что-нибудь будем платить. То есть с такими ребятами мы дело иметь не будем, потому что у нас же есть обязательства заработал, отдай, хорошо ли, плохо ли, вот. А вопросы негативные, связанные с наездами, будем снимать превентивно, законодательно, там, чем угодно. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще вопросы, коллеги? Да? Михаил Валентинович, вопрос к вам. Сергей Громайский, активист. Скажите, пожалуйста, многие в курсе в этом городе, что вы помогаете предпринимателям разного уровня, от маленького до большого, пытаетесь помочь вернуть их деятельность в правовое русло, если они столкнулись с так называемым правовым беспределом. Скажите, пожалуйста, это является как бы, естественным продолжением тезисов и посылов, которые были на недавно состоящемся антикоррупционном форуме? Ну нет, я, как я да, как я уже, как я уже сказал, что в, по сути своей деятельности как, как народного депутата Украины, то есть я обязан помогать людям, я обязан реагировать на все проявления беззакония, которые происходят. Что касается антикоррупционного форума, действительно, я был одним из организаторов в Харькове этого процесса, и там, скажем, там моя волонтерская группа приняла очень активное участие в этом процессе. Но Антикоррупционный форум, они отдельно организовались, это отдельная платформа, то есть моя, я свою задачу видел организовать эту платформу и в настоящий момент, мне не скажу, что я там отошел от этого процесса, но вот эта вот инициативная группа, которая оказалась после, как называется, форум за очищение, по да, то есть они работают отдельно и вот эта деятельность не связана с этим процессом. Спасибо. Если нет вопросов, тогда мы заканчиваем. Спасибо и да. Ну, пожалуйста. Да. Один момент, который бы мне хотелось сказать. Вот простите, не запомнила имя. Вот. Я говорила о том, что я бы договаривалась бы, возможно, если бы мне парализовали работу. Вообще есть, вы говорите, ювелиры, закрытая каста. С 2012 -го года я веду ну просто вот по ночам форум «Ювелирный рынок», который занимается тем, что он отстаивает права ювелиров ну, в разных сферах. У нас очень много моментов. Это... Долгая история, они не буду сейчас рассказывать, по которой нас реально почему-то вот, ну, уничтожают, чтобы сюда зашла. контрабанда, там другие вещи. То есть производители с каждым годом становятся меньше. Вот каждый год нас уменьшается процентов на 30. То есть от того, что было перед этим. То есть это официальные данные по клеймению, и по всему. То есть нас скоро в Красную книгу занесут. И очень важный момент, почему я именно захотела прийти и сказать, потому что я сомневалась. Потому что вот предприниматели, которые, ну вы видите, есть маленькие магазинчики всякие, у людей нет юристов. У людей нет знаний, у людей есть товар, там желание работать, или предприниматель, который открывает мастерскую, вот он один сидит. Нам нужна какая-то структура, куда человек, в случае возникновения, когда к нему прибежали, когда он звонит, то есть он звонит не поставщикам, чьи товары занимают, а он звонит в эту структуру, и приезжают юристы, приезжают журналисты, и это выходит на свет. Потому что, почему договариваются? Потому что каждый боится, что за него никто не заступится. То есть все молчат и ждут, что будет дальше. Все знают, ой, а там, а там были маски шоу, там того мордой в пол положили. И все договариваются, потому что каждый сам по себе. Почему, собственно говоря, вот ну, единственный человек, который захотел об этом говорить на сегодняшний момент, это пока Михаил Валентинович. Мы с вами, мы с вами. Нет, но я имею в виду, что у вас все-таки немножечко другой собираемся. вес, потому что интернет это интернет, а народный депутат, спасибо. Спасибо и удачи.